И были ли индивидуальные пожелания у заказчиков? Да, безусловно, все наши дома имеют отличительные особенности. Индивидуальные пожелания у заказчиков всегда есть. В данном случае задача была уложиться в определенную сумму и при этом получить максимально возможную комплектацию по дому. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за беседу. Релиз свежих новостей вы сможете получать через нашу группу ВКонтакте или еженедельно просматривая их на сайте Рубус Анна Палова, Рубус ТВ.